тили ти ти ти ли ли ли ли Ну что, прошла открытая консультация? Устала? Нет, я не устала. Я даже еще, наверное, нахожусь в ней. Еще? Еще, да. Много чего можно было бы сказать, но не нужно. Просто чувства еще остались. У меня сегодня спросили, что вы чувствуете а когда вы вытащили с того света человека, uh -huh. ну, очередного человека, uh -huh. вот какие чувства при этом, вот какие чувства ты при этом испытываешь? Спокойно, абсолютно. Вот у меня тоже просто течет жизнь, ну, uh -huh. жизнь. но у человека есть теперь выбор опять обосраться и загадить очередную жизнь болезнью, либо выжить и жить как человек, включиться и стать человеком. И это выбор. Uh -huh. Знаешь, это как будто Бог тебе подарил вторую жизнь в этом теле. Но ты знаешь, врачи же тоже так дарят жизни людям, а кто после них пользуется этим? Это мы, когда дарим, то мы человека уже, уже как засунули с головой в унитаз, достали оттуда, помыли там его и говорим, смотри, где ты, как ты и зачем ты. И человек после этого немножко мозг все-таки включает. А медицина же так не говорит, медицина, ну вылечили. Благодарности брать нельзя, это в нашей стране считается взяткой. И все, идите, пробуйте жить здоровым. Ешьте таблетки. Главное, да. Главное, чтобы человек сейчас, как сказать-то, прод, продолжил. Нет, э, не нагадил с... снова. Да, да, именно не нагадил сну, Осознал вкус жизни, осознал рождение жизни заново или вход жизни заново то есть вот эта ценность жизни ценность жизни ты знаешь но ведь для этого человеку надо проявить силу человеку надо мало того что измениться ему надо стать сильнее у него надо открыть внутри вот этот ресурс если человек слаб то он слаб и ты знаешь, что для меня является показателем силы? Я сейчас буду говорить банальные вещи. Я сегодня думала на эту тему. Меня сегодня завалили а, в письменном виде благодарности. <связывая> Реально, я там какие-то вещи выбросила в Инстаграм, потому что на сайт мне некогда размещать на пупе это дело. просто. Благодарности очень много. Благодарности да? очень много, некогда. Но ты знаешь, что меня на самом деле, вот я зависла сегодня, была над вопросом, а, и немножко обескураживает. Помнишь, мы тогда стебались, когда э, здесь сидели, когда расставляли все наши эти вещи в студии, и мы говорили о том, что э, классно, если люди будут записывать видео, это будет присылаться. То есть благодарности в виде видео. В виде видео, да. да. А, и на самом деле мы даже под это дело нам тут же а, Татьяна и прислала вот эту угу. свою, как она да, использует да. инфодайвинг. А, и мы так посмеялись, посмеялись, и, ну давай запустим, давай. И смотри, и с тех пор ни один человек не прислал на видео. Вот как угу. отрубило. До этого, кстати, присылали. Угу. И даже у нас заставки на канале это все из благодарности сделаны ребят, которые сами все сделали. Да, а потом резко. Резко, испуг такой. И только благодарность в виде письма. И только письма пошли. То есть, причем письма, которые стараются и пишутся очень очень тщательно, они большие. То есть в скрин, когда делаешь, это влазит 1 десятая кусочек. Письма, да. кусочек. А на самом деле письма огромные. И, кстати, даже, наверное, ребятам мне обидно, что я их не публикую. А у меня все время изумление. Смотри, когда человек снимает благодарность на видео, вот для этого надо проявить силу. Да, это сила. То есть я помню, как я снимала первое свои видео, где я там что-то рассказывала. Там есть 10 роликов, полный пукбай. И они по фразе написаны. То есть не было вот этого потока, как я сейчас спокойно говорю, потому что я смотрела на себя. Ой, мне здесь не нравилось, как я улыбаюсь. Ой, я здесь мне, мне не нравится, как я ужимаюсь. Ой, я здесь слово не так сказала. Здесь я поменяла слова местами. То есть это все не любовь к себе, не принятие себя, не искренность с собой, не открытость по отношению к себе. Страх проявиться. Страх проявиться. Сколько ты работала над тем страхом, чтобы говорить, чтобы проявляться? Но мы это убрали, мы убрали это перед камерой. И камера реально в этом вопросе очень сильно помогает. Угу. А теперь смотри, человек, который говорит, ну все, я вылечился, я там стал таким, я стал другим и так далее. А он не может это сделать на камеру. Почему? Потому что он врет себе. Потому что вот этой силы нету. Это страх проявиться, страх быть открытым, страх быть искренним, страх быть самим собой. И камера здесь, просто как лакмусовая бумажка, говорит, смотри, дорогой, смотри, вот оно, вот оно, твое говно. А вот. И вот эти вещи меня на самом деле ну, очень да, сильно согласна. удивляют, потому что, понимаешь, я понимаю, что, например, когда... Тебе там ставили красную волчанку, и потом это все трансформировалось, трансформировалось, трансформировалось, и ушло, и ничего не подтвердилось. И да. ты и выходишь ты, здоровым, и, да? да. А, Сделай видео. Это же твоя тема, да? да. А, это же интересная тема. Да. А, плюс а, как ты работаешь, что ты делаешь, да. какие-то вещи, свои отзывы. Но если осталась не любовь к себе, то сколько ты носик не припудривай, сколько ты латочку на жопу не приклеивай, жопа останется жопой, и ничего не изменится. И поэтому вот а мы так держали, а в смехе много чего рождается полезного, угу. а мы в точку тогда врубили. Угу. Вот оно, оно видно, оно лезет. Я из-под слава богу, уже пишут, это уже первый шаг. Да? Нет, Это деле, уже это хорошо, много. что человек пишет, да, искренне пишет, хоть, пусть даже большие, пусть пытается, старается, длинные да, писать. И искренне, потому да. что когда пишут, стараются писать искренне, да, ровно да. чисто, они, от души пишут. А ключ люди. стараются, на стараются. самом деле, но искренне стараются. Да. Да. И это уже хорошо. А вот если видео, человек даже просто вот Попробовав записать благодарность в виде видео, он почувствовал бы какая, знаешь как, сила да, проявление себя и эту силу почувствует. Да даже если человек запишет просто благодарность просто. самому себе на видео и не отправит нам, и мы ее не выложим, даже а так. это останется ему Точно. самому. Для того, Точно. чтобы он понял, как он себя не любит, как он, себя, как он себе не благодарен, как он себе брешет и соответственно и нам когда он пишет про любовь к себе про все остальное лакмусовая бумажка и не обманешь вот я сегодня думала на эту тему мне на самом деле внутри было весело потому что понимаю что когда мы работаем мы ведь это все дерьмо из человека вытряхиваем вот реально выворачиваем и вытряхиваем посмотри особенно вот последние консультации которые у нас крайне тяжелые тут когда действительно угу. там из-за черты человека вывели а... Это впервые, кстати, когда из-за черты мы вывели человека. Все, человек умер. Угу. Человек умер. Уже все. Его сознание ушло. Оно уже создавало новое тело. И вариантов возвращения из-за черты, в принципе, нигде в экстрасенсорике нету. Это первый случай. В книге у нас описан случай, когда у нас так и не получилось вернуть человека. Это первый случай, когда мы его вернули. Уже из-за черты. И понимаешь, и при этом я понимаю, что мы работаем с такими сложными моментами, с такими сложными историями. И вытряхиваем это все из человека, а человек сам у себя не трясет ничего, он потом задним числом что-то нам пишет. Пускай благодарность, даже вот каждый день пишет благодарности, да, вот как с этим мужчиной, например, каждый день идет благодарность, просто невероятное количество вот этих писем, ну, приятно, спасибо большое, что пишут, но я понимаю, что этот процесс идет в человеке, он взрывает человека, человек использует ручку, бумагу или там, компьютер, и он это все набирает, и это все искренне идет. Я, я эту искренность чувствую, вижу, все. Но я понимаю, что вот эта вот часть отсутствует, потому что нет любви к себе. И ты ее ничем не заменишь. Пока ты не принял свое тело, ничего не будет. Пока ты не принял себя. Пока ты не принял себя, ничего не будет. Вот оно а на видео, особенно когда, если оно идет в публичный доступ. Mm -hmm. Вау! Вот она, вся нелюбовь. Вот запиши просто видео для себя, как ты себя благодаришь. Посмотри, и сколько ты в себе косяков увидишь. И тут не так смотрю, и тут не так двигаюсь. И, тут, и тут, знаешь, тут, тут, да, и знаешь, даже для себя, вот я сейчас просто почувствовала, как человек это делает, даже для себя записав видео, ему будет, казалось бы, для себя да, записать, вот именно видео записывать, процесс записывания для себя нормально воспринимается. А вот дальше просмотреть, прослушать, будет стараться не делать этого. То есть это тоже ступеньки, это тоже ступеньки, еще прослушать себя, еще прослушать себя. А на самом деле это поступенное движение к себе, движение к себе и возвращение ценности себя, силы себя. Смотри, вот мы проводим вопрос-ответ, например, или там проводим какой-то стрим, угу. и потом я иду гулять. Uh -huh. Я беру с собой наушники, uh -huh. и я полностью переслушиваю, что я говорила. Uh -huh. И когда я переслушиваю, что я говорила, я всегда переслушиваю, что я говорила. Очень часто я отношусь к этому, о, она это говорила, о, uh -huh. классно, Да. И мало того, что нет осуждения, что я там а, не в той одежде была, что я там волосы не так уложила, что я там не на ту мебель села или еще что-то. У меня вообще на эту тему нет а, вариантов, что что-то не так. У меня это укатано. Если мне надо сесть под берозку, я сяду под берозку. мне абсолютно все будет по барабану. Мне интересно содержание, да? да? И когда я слушаю содержание, у меня идет еще углубление в тему. Угу. Она еще более раскрывается яркими красками. Суть. Вот оно. И нету вариантов, что я себя там где-то осуждаю или отбиваю, или еще что-то. Есть еще углубление в ту тему, которая интересна. Вот так интересно есть я. Да, и есть и мой интерес. Вот. Да, я и мой интерес. Я углубляю свой интерес любыми uh -huh, методами, uh -huh. любыми способами. Но для того, чтобы я могла расширить свой интерес, я должна быть интересна сама себе. Uh -huh. И первое – это принятие самого себя. Если у меня нет принятия самого, самого себя, то я не могу расширить свой интерес без вариантов. Да. И тогда мой интерес, он будет страдать от того, что я не принимаю себя, не люблю себя. Казалось бы, не связанная вещь. Как раз-то связана. Интерес это весь мой внутренний мир. Да. Мой интерес не будет принимать. Просто не будет интереса. Будет интерес да. подменен на. Ну, любое что-то. Тогда я это делаю для кого-то. Для кого-то, да. Я На это распыление делаю для распыления, да. И тогда я, я должна вам угодить, я должна вас обслужить, я должна игра, вам что-то сделать, игра, и, театр довести, и так далее. Театр пошел, вот тут театр. Нету искренности тогда театр, и ты становишься актрисой погорелого театра. Вот она, разница. Огромная разница. Быть актрисой погорелого театра или принять себя со всеми потрохами. И казалось бы, а ты по-прежнему будешь сидеть за тем же столом или под той же берозкой. И ты будешь делать все то же самое, что ты делал. Внешне это одно и то же. Кстати, как одно и то же. Гипноз и инфодайвинг. Угу, внешне. Угу. внешне. Сидит один, да. разговаривает с другим. Да, да, да. А суть внешне, при этом это суть разная. И формула работы при этом деметрально разная. Угу. Там вдвоем, а здесь втроем. Да. Все. И это невероятно это конечно невероятно и ну видишь все эти вещи очевидны нам когда мы ну, каждый день работаешь с людьми каждый день вот вскрывая что-то новое и потрашиваешь и действительно очень сложные случаи разбираешь и вообще сейчас очень интересно вот последние консультации я просто тащусь от них я тащусь от сложности от глубины от глубины они все они все очень глубокие сейчас сейчас и для нас они глубокие даже для нас они каждый раз открывают новые новые знания. и они все больше у нас все больше все быстрее проявляются результаты угу. то есть я продолжаю ржать с пальцем колбу скоро научимся угу. но я знаю теперь что под пальцем колбу будет лежать какой путь развития будет лежать до вот этого восприятия. Да? Это очень интересно. И я постоянно, вот мы разговариваем или консультации, после консультации я, я все время где-то. То есть мне интересно, я все время чувствую, чувствую, вот <coughs> как иммунитет, да? Кстати, вот прощуп, ну то есть вот постоянно вот, чувствую прям вот это состояние. А у меня все время интересно, интересно, интересно, интересно создать, интересно попробовать. А давай вот это сделаем и посмотрим, как это проявится. Давай вот это, давай а вот, у меня вот этот живчик постоянный. Я чувствую, я сразу так раз, раз чувствую, чувствовать. Интерес именно в чувстве. У тебя интерес, он как через чувство как через сито идет. А у меня интерес, что сделать как точка во, во внешнем мире для того, чтобы а, вот выстроилось вот это изменение, а вот это. Что мы будем проделывать тут, чтобы изменилось? А там? у меня сразу вот оценка, задача. то есть такой, как этот оценка, прощупывание, вот сразу мгновенно накрываю возможности, и, и что, как это объяснить, мешает, что не мешает, то есть вот у меня сразу вот это накрывает, так, фу, накрывает. как, знаешь, как сперматозоид яйцеклетка. Пум. Да, да, да. Вот оно. Я как велосиклетка. Даже вот события, которые с нами происходят последние дни, да, я когда смотрю, я понимаю, все полностью создано нами. Да, Просто садись, записывай, вот сегодня создаю это, вот я это проживаю. Абсолютно, да, создаю, Все, абсолютно все создаем мы сами. вот вообще просто мне, ну, я это знаю. Да, понимаешь, уже даже не просто знание, уже он целенаправленно. Да. Просто целенаправленно. Я когда здесь движуха увидела, да, у меня просто смех накрыл. Я понимаю, вот оно. Да. Подождите, это же должно было быть в двадцать третьем году. Нет. Нет, оно уже уже поехали. Пошли. Нет, это все работа нашего сознания Это невероятно mm -hmm. Какая кайфовая жизнь да. И это возможно только тогда Когда ты полностью С потрохами принял себя Таким, какой ты есть Принял свое тело Принял свою жизнь Принял э, себя в любви К себе Да, осознал, се осознал себя, себя Одним, в еди вот единым Целым, да, вот просто И создателем и ответственность все вместе все это да, ты. и ты и создатели наблюдатели играющие да это все ты да да целостно да и в каждом человеке ты видишь свое зеркало это благодарен своему зеркалу искренне да и именно так вот в этом так. восприятии тогда все будет искренне. именно так да абсолютно все это мы каждый, каждый я человек я. это мы я я я я я я, я, я. Смотри, в нашей реальности и от этого очень только малая. благодарность каждому, каждому, каждому. Да. И благодарность всем тем, кто с нами работает, и благодарность всем тем, кто нас учится, и благодарность всем тем, с кем мы взаимодействуем в жизни. И это невероятно интересно. Это интересно. Знаешь, как очень интересно идти, двигаться к себе, найти себя. И чувствовать себя, кстати. чувствует себя. Именно чувство Чувствовали. А ключевой вопрос у людей, которые болеют, что у них спрашивают, как вы себя чувствуете. чувствуете. И что они отвечают нормально? Я где-то там нормально. Где-то в космосе долетаю, парю над планетой Земля. У меня там нормально. А как ты чувствуешь? Как? А знаешь, почему нормально? Потому что человек не может внимания в чувства направить. Да, да. Потому что для него себя. чувства он не чувствует себя. Чувства отсутствуют, потому что у него дома никого нет. У -у -у. Вот он себя поэтому и не чувствует. А как я могу себя хорошо чувствовать, когда у меня то-то-то? Как я могу себя хорошо чувствовать, когда война в Украине? Да, все, все. Так ты же в Германии. Не, война же в Украине. Вот оно. Это на самом деле это про интеллект, это про разум или про их отсутствие. Да. Когда я так говорю, муж говорит, какие вы грубые и невоспитанные. По-моему, мы очень Имей даже ласковые и пушистые. Имеем полное право быть искренними и открытыми.